Итак, здравствуйте, мои дорогие, мои уважаемые зрители. Перед вами сегодня видео под названием Подсказки от Кассандры. Видео такое единоличное, но вот поверьте мне, каждый из вас услышит что-то свое. Итак, я начинаю. Будем отталкиваться от астрологии сегодня. Вот так вот. Вот так вот. Мы положим. Такая у нас как бы звезда мага получается. Она сегодня у нас астрологическая. Сегодня как бы будем через астрологию что-то для вас добывать, дорогие мои. Итак, во главе угла у нас лежит Меркурий. Меркурий у нас отвечает за деньги – Меркурий, он тут оголенный, объерченный, я бы даже сказала. И еще, знаете, сразу вот положим вот, по Меркурию, по Сатурну и по вот здесь положим. Да? Вот. И подсказка у нас такая, три листочка. Это такие листочки с неба прилетели и дадут нам подсказку. Итак, значит, тема Меркурия. Меркурий, он и деньги, и контакты, и связи. И поэтому я так смею предположить, что тема денег могла бы быть и лучше, хотелось бы получше. Потому что вторая карта, она легла... Трещинки такие, да? Трещинки, разломы. Что-то не так, как хотелось бы. Возможно, какие-то люди не до конца вам верят, доверяют. И, возможно, они не приглашают пока что вас на какую-то более денежную работу или в какой-то более такой важный для вас проект дорогие мои это на будущее но не больше чем 2,5 два с половиной месяца но если вы все загадали другой какой-то вот срок то вот это значит про то да все понятно да то есть Меркурий объярченный, Меркурий яркий, э, сверкающий даже, хотя он мерцающий, но вот что-то выпячивается, что вот чего-то не хватает, чего-то не хватает. Если женщина, может, вам общения даже элементарно не хватает. Ну, давайте пойдем дальше. Очень интересно, смотрите, здесь как бы сложный Меркурий, непростой. И здесь еще раз Меркурий лег красным цветом то есть говорит о том что вы позади позади может 2-3 года даже можно сказать и такую дистанцию взять что-то не вот но ну, не дорабатывали вы что-то а тут кстати еще сквозит непростые отношения возможно, с родственниками по маминой линии в том числе вот что-то недоработано недополучено может быть даже от них или от нее в том числе. Может быть и на сегодняшний день у вас с мамой не очень у кого-то, у многих из вас, кто сейчас смотрит, не то что у кого-то, что-то с мамой не недоговорено, недообсуждено, если так можно сказать, недообсудили, что-то не оговорили. И это, конечно, не очень хорошо. То есть оно как грузом висит. как вы, Карта должна правильно так лежать, да? А тут вот какие-то, может быть, обиды взаимные или претензии даже, что еще хуже. Но я вам буду говорить, а вы будете ну, думать, что с этим делать. Но я бы, конечно, посоветовала это как-то разрулить на, на каком-то позитиве. На каком-то позитиве, если совсем сложные отношения, надо купить не знаю, маленький подарочек или тортик и идти в гости, скажем так. Возможно, какой-то шлейф тянется по маминой линии от бабушки в том числе. Вот я вот разруливаю, то, что, разруливаю расшифровываю то, что я вижу. Да? Теперь, вокруг вас люди. Вроде они неплохие, и они вам вроде даже нравятся. И внешне они симпатичны вам, и вы им симпатичны. Но в душе у этих людей не всегда хорошие к вам мысли. Потому что карта Сатурна. Она дважды замораживающая в такой позиции. Она, как сказать... В первую очередь я сейчас говорю о всех ваших знакомых, кто старше вас. Сюда, возможно, входят и сослуживцы, как вариант. Но в первую очередь не то, что с работой связано. Поэтому, может быть, как вариант, дам здесь подсказку. Может быть, не надо что-то доверять. Какие-то планы, смотрите, вы рассказываете планы, человек как с них снимает, как с торта какую-то энергетическую, может быть, защиту, может быть, силу даже. И что-то у вас потом идет в кривь и в кость, да. Потом медленно идут, как бы процесс идет, но он идет медленно, не так, как вам хотелось бы, да. Давайте посмотрим, даже, что листик говорит. Конфронтация. Вот в прямом смысле листик написано Конфронтация. Понимаете? Вот конфронтация с людьми или как-то тормозит. Вы или, может быть, подумайте и решите. Кого-то, может, надо отпустить на все четыре стороны. А то человек с вами как бы дружит в душе, может быть, даже завидует чему-то. Ну, не то но можно же и завидует, даже если у вас не столько много денег. Может быть, какая подруга завидует, что у вас там красивые глаза или красивые ноги, или вы такая эффектная. Ну, то есть, с вашей колокольни вам может показаться, что чё, чему там завидовать, собственно. А вот другой человек, может быть, из этого вот такие вам какашки, может сказать, делать, да? Переходим дальше. Очень интересно Нептун. Нептун. Наши туманности, наши заблуждения. И карта как бы общественных, социальных течений лежит не совсем так, как должно быть. То есть регулярно вы входите в заблуждение. Особенно это касается, если вы э, ходите в какую-то группу и там, допустим, немножко чаще выпиваете, чем другие ваши знакомые, как вариант. Да? Это первый вариант. Второй вариант, так как вот одиночный сегодня расклад, я трактую, вари... трактую варианты. Второй вариант – Возможно, последние 4-5 месяцев вы вошли в группу людей. Кстати, вот сочетается эта история, да? Ну, допустим, вот даже как рейки, да? Вы думаете, что это там все благородно, здоровье, тра-та-та. А на самом деле вашу энергию включают в цепь и имеют так, как хотят. И чем это закончится, неизвестно, да? То есть тут, тут очень осторожно, тут... Можно сказать, берегись в чего-то психотропного, гипнотического и алкогольного. Вот, чтобы вы понимали. Теперь смотрим, что тут. Ну... Скажем так, в своем внешнем виде, возможно, вы еще до конца что-то недооформили. Не вы еще в каких-то поисках в том числе. Но в последнее время вы недовольны чем-то, может быть, каким-то отсутствием, допустим, какой-то одежды в том числе. И вас это как-то сковывает, да. Смотрите, что... И ну, тут к, к, к, листик равнодушия. Может быть, в последний момент... В какой-то ситуации вы вот даже равнодушно вот относитесь где-то ну и нету такой хрен с ним да ну может быть это и хорошо вы знаете этот листик может быть вам тут э, говорит где-то надо равнодушно обратиться на, ну как бы на себя смотреть но кроме здоровья да вот только вот чтобы этот листик равнодушия, иногда можно быть даже женщине равнодушным каким-то шмоткам там какой-то ювелирки допустим да но к здоровью, дорогие мои, не надо быть равнодушны. И вот тут есть немножко такое сочетание, вот потому что мы вот так идем, да, возможно, вот эта группа людей, в которую вы вошли, в том числе, что такое группа людей? Может быть, вы ни в какую группу не входили в общество, а у вас, например, появилась новая сослуживец или новый сослуживец, который вот немножко припудривает вам мозги, и вы вот в каком-то таком на то, что раньше вы реагировали, вы теперь не так реагируете, а то, что вам действительно не нужно, вы этим заинтересовались. И вот к чему как бы клоню. Вот так ну, вот такой расклад, да? Теперь тема как бы ваши взаимоотношения с людьми. Вам хотелось бы, чтобы было по-вашему, но они вас тянут в свою сторону. И еще хочу сказать, что тут Марс такой немножко в злом порядке лег. Возможно, в последнее время, вот если женщина смотрит, у вас с мужчинами как-то напряженные идут ситуации. Именно про мужчин я сейчас говорю, да? Да даже если мужчина смотрит, у вас, возможно... Какой, у вас есть ощущение или понимание, что какой-то мужчина пытается вас заставить или уговорить на то, что вы не хотите. Вот это вот прямо тут есть. Что с этим делать? Ну, я бы сказала, гни свою линию, потому что если выйдет так, как этот мужчина хочет, а не так, как вы хотите, это потом может немножко вам эффект, что вы, может быть, и пожалеете. Главное, чтобы вот тут не склоняли ни к чему на фоне денег. Вы знаете, я говорю, что они очень аккуратные, и обтекаемая, но кто понимает меня, тот меня и поймет. Да? То есть, Скажу так, в своих целях, конечно, вот что я вижу, вы немножко флегматичны, дорогие мои, и поэтому, когда человек вот так в таком замкнутой ситуации и не может раскрыться, вот, ну... От этого, то есть, возможно, тут даже вы, у вас много идей, но вы не знаете, за какой схватиться в том числе, да? И в конечном итоге карта колеса, она лежит вот перевернута, и вот что-то не идет. Вот люди какие-то, да не, не совсем те, то есть они вас втягивают, не вы хотите, как по-вашему, а они вас втягивают в свои течения, в свои цели, в свои темы, понимаете? Вот тут вот интересно получается. То есть ты меняйся, но... Подумай, меняешься ли ты в ту сторону, которая тебе нужна. Меняешь ли ты в себе те качества, которые тебе нужны для укрепления, а не ты делаешь подстройки чисто под чужие темы. Тут очень интересный момент. Может быть где-то кто-то вам вот еще расскажу. Последние три месяца, особенно вот где-то пудрит, подкручивает мозги, я бы так сказала. И давайте вернемся все-таки, как бы у нас это точка солнца. Точка солнца. Еще раз все-таки вернусь назад. Тема даже на фоне самочувствия, могу даже так сказать, у вас какие-то всплески или давление скачет или что. И даже самочувствие вот какими-то рывками пошло последние, не знаю, 3 недели точно. И возвращаемся в точку солнца которая говорит, что вот что-то у тебя вообще не, неправильно, с чем мы начали-то, да? Не так, как надо, это не линия, это какие-то штрих пунктиры тут идет, и какой же тут листик лежит, да? Смотрите, листик ослабленного здоровья, то есть, дорогие мои, подсказка такая, начнешь ублажать, укреплять свое тело, в том числе и нервную систему, я бы сказала, да? И тогда все тебе станет, у тебя хватит твердости и упорства кому-то противостоять. А не... Ай, плевать, ладно, мне согласиться легче, чем сопротивляться, да, чтобы вот не было такого эффекта. И... И... Э, не превращайся в старуху из сказки о золотой рыбке. Вот тут такая подсказка вам, да? То есть... Э, определитесь, что вы хотите. Потому что вот ваши цели, они, как, они вроде хорошие, но их так много, и когда вы тут схватились, тут схватились, тут схватились какие-то отщепенцы, какие-то такие, получается, вот такие как листики, да? А где оно большое, где наш приз? Мы к любой цели идем, чтобы что-то получить, что-то достигнуть, и, ну, чтобы это нас согревало, грело, может быть, мы даже внутренне балдели бы от этого, ну вот что-то. А когда мы чувствуем, что какое-то все недоделки какие-то полуфабрикаты понимаете вот тут такой для меня вам прогноз такой советы это советы кассандра хотите берите их на вооружение хотите не берите пишите под видео что вы думаете по поводу и до встречи